Хотите забыть о проблемах с кредитами и начать новую жизнь? Это возможно. Вы знаете, что банки выдают кредиты незаконно. Они нарушают международные права человека, законодательство Советского Союза и Конституцию Российской Федерации. Нечестным путем зарабатывают на людях миллионы. У каждого есть законное право не платить кредиты. С помощью правильно составленных документов Люди способны избавиться от любого кредита, взятого в любом банке. Правовая группа «Правовед Сибирь» – единственное в мире сообщество, которое помогает полностью обнулить банковские задолженности. Вы решите любые кредитные проблемы с банками, судами и судебными приставами. Забудете о пене, штрафах, назойливых коллекторах и проблемах с микрозаймами. Обнулите кредиты, вернете уплаченные банком деньги и даже заработаете на них. Мы предоставляем полный комплект документов, чтобы вы законно обнулили любую банковскую задолженность. Но это еще не все. Когда обнулятся ваши кредитные обязательства, мы поможем вернуть уже уплаченные за кредит деньги, включая проценты. Сверху вы получите около половины прибыли, которую банк заработал на вас. Дополнительно вы вернете деньги за навязанные страховки, Банки, суды, судебные приставы возместят причиненный вам моральный и материальный вред. Мы консультируем на всех этапах возврата и помогаем довести дело до победы. Решение любой кредитной проблемы в три шага. Все просто. Мы проводим глубокий анализ вашего кредита и разрабатываем пошаговый план решения проблемы безоплатно. Предоставляем вам полный пакет документов для банков, судов и судебных приставов со всеми нужными вам заявлениями, жалобами, исками и апелляциями. Вы отправляете наши документы в банк или суд. В итоге ваш кредит обнуляют, а вам выплачивают компенсацию. С нашей помощью 5690 человек, проживающие в 85 регионах России, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Финляндии и Украине, решили банковские проблемы и оставили множество положительных отзывов. У меня появилась уверенность, что я в банк ничего не должен. Благодарю правительство Сибири за то, что сеет правду на просторах нашей Родины. Благодарю правед Сибирь за то, что открыли глаза на многие интересные вещи. Мы ответим на все ваши вопросы, предоставив безоплатную консультацию. Приводите своих друзей, знакомых, становитесь нашим партнером и получайте 50% вознаграждения с каждой продажи документов. Обращайтесь в «Правовед Сибирь» прямо сейчас и навсегда избавьтесь от кредитных проблем. «Правовед Сибирь».